Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, друзья! Что делать, если не растет кокос, крокодил не ловится? Конечно же, менять свою судьбу. И не нужно всю жизнь жить а, с печатью на лбу, что, а, наверное, в понедельник мама родила, поэтому я такой невезучий-невезучий. Все можно в своей жизни изменить, и это, друзья, в ваших руках. Поэтому мы вас приглашаем на практику «Рельсы судьбы», которые проходят в онлайн-режиме, и которые вы действенно ощутите на своем теле и обязательно поменяете свою судьбу. И это возможно с нашими авторскими методиками и технологиями, друзья. Как это сделали мы и многие участники уже рельсов судьбы, даже меняются у вас линии на, на руках. Вот это, друзья, возможно, приглашаем вас. друзья. Приходите на практику «Меняем рельсы судьбы» и переходите на другие рельсы, где нет проблем по здоровью и вообще нет никаких проблем. Есть только расслабленная, спокойная жизнь без напряжений в теле. И это все в ощущениях у себя. Встречаемся, друзья, на практике «Меняем рельсы судьбы». С вами были Сауле и Мурат практики-психологи, мастера проображения жизни. До встречи! До встречи!